Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Опять поговорим о валюте Призм и как привлекать э, людей. У меня есть вот такая заготовочка. Тебя ждет вкусная и беспечная жизнь, видеоролик. Что такое криптовалюта Призм? Ссылка на Google Документ. Слайды и презентация Призм э, на Google Документ. Ссылка. Призм это первая справедливая криптовалюта, хочешь начать зарабатывать с Призм прямо сейчас, для активации кошелька напиши в личку сообщение тому, кто скинул тебе этот ролик. Призм это новая концепция криптовалюты, которая позволяет любому пользователю быстро и безопасно осуществлять денежные переводы напрямую, как передача наличных из рук в руки. Уникальная технология парамайнер создана специально для Призм, это процесс, который позволяет увеличить количество монет в вашем кошельке. Впервые механизм MLM 2.0 реализован полностью автоматически. Контакты, Skype, e-mail, страница ВКонтакте, Одноклассники, подпишись на канал uh, YouTube. Все, о криптовалютах, плейлист. Uh, и автоматизация, роботизация в интернете. Копирую. И мне приходит, и каждому из вас, ну, спам. Uh, в спам, то есть... Люди рассылают, там много всяких предложений одинаковых, они отфильтровываются в спам. И чтобы его проводить с пользой, я открываю спам, выбираю здесь треугольничек, ответить и отправляю человек, который прислал спам. Беру назад к спаму кнопку, опять же видим, что еще кто-то мне что-то прислал, ответить. Отправляю, видим, Марина Леонидовна, почта отправить назад. Выбираю ответить. Назад. Ответить. Ответить. Это касается не только спам, а вообще есть письма, которые в личку тоже пишут. Во Входящих. Видим, что некоторые адреса не найдены. Их удаляем. Есть пишут с социальных сетей. Здесь у меня показывается только YouTube. Промо-акции. Тоже также Пишем через ответить. Назад. Ответить. Назад. Ответить, вставляем свою информацию, отправлено назад. Как не смотреть на ценник в магазине, ответить, отправляем кнопку назад, ответить, отправить. отправить, Ну и так далее и тому подобное То есть Вы используя тех людей Которые к вам обращаются Пишут Вы через ответные письма Им отправляете свою информацию Их достаточно много Видите тут уже Некоторые отвечают Херь не херь русскими словами пробрасывается вот такая простая методология ну как видите ну, очень много тут писем вот здесь 59 писем <coughs> не сортированных 3908 спам 7990 писем поэтому но ну, работы просто целая куча по тому куда рассылать информацию посидели отправили и рано или поздно информация найдет своего человека, которому будет это интересно. Это занимает мало времени, но информацию вы распространяете на многие-многие источники. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, делайте репосты. Если вам нужен, нужна криптовалюта призма, обращайтесь ко мне в личку. Вот моя страница Владимир Мошкин. Видим, постоянно добавляются друзья, сообщения. Это потому, что я использую автоматизацию. То есть моя страница подключена к автоматизации. Робот автоматически отправляет заявки в друзья, ставит лайки, пишет репосты новым людям. Эти люди реагируют на мою запись о том, что такое криптовалюта призм. Уже вот 2900 просмотров. И люди обращаются, чтобы получить криптовалюту Призм. И я им даю такую возможность. До скорых встреч. С каждого жду лайк, репост за это видео. Благодарю.